А вы сегодня на канале компании ADEMS Мы расскажем вам сегодня очень много интересного Мы будем говорить вот об этом красавчике Станок называется ADEMS GMT-2 Станок для заточки маникюрного, педикюрного инструмента Мы добавили для него новый функционал Мы совместили станок ADEMS PRO со станком GMT-2 Он может затачивать маникюрные инструменты помощью приспособления для заточки ножниц от станка Dems Pro мы можем затачивать теперь ножницы по металлу, садовые секаторы, медицинские ножницы различного типа. Мы можем делать хонингование парикмахерских ножниц и нанесение микронасечек. Таким образом, станок стал очень унифицирован и универсальным. Все это благодаря вот этому устройству этот манипулятор держать манипулятор можем устанавливать на станок gmt2 обо всем об этом мы сейчас подробно все расскажем Адемс заточен на лучшее всем привет меня зовут эдуард маркин вы на канале adems сегодня мы расскажем вам много чего интересного и я хочу пригласить к нам Следующего Владимира. Привет, Валот. Приветствую. Мы находимся в студии заточки. Это шоу-рум, так как мы ее видим. Это мастерская, как мы хотим, чтобы она вот такая, которая чтобы была у вас. Ну, Чё? скажем так, это мастерская вашей мечты. Мастерская она... вашей мечты. За спиной. Мастерская вашего своего дела, с которым вы. Вы этому посвятите всю свою жизнь, оставшуюся или начавшуюся. так. Что мы будем делать сегодня? Ну, во-первых, еще раз вкратце, где мы находимся? Мы находимся в мастерской, на котором представлены станки. Смотрите, представлена зона для работы. Вот эта зона, состоящая из трех секций, так называемых, зона парикмахерского инструмента. Здесь мы затачиваем парикмахерские ножницы. Здесь э, образец применения как можно два фул драйва расположить. Э, мобильная версия может быть из двух станков стоять для заточки парикмахерских ножниц и для заточки на ножей парикмахерских машинок. Правильно? Влад? Да. Кто, У кого вообще очень много инструмента, тот может затачивать на фронтплейте эти ножи. И соответственно. Вот это здесь заточка парикмахерского инструмента. Станок для хонингования. Станок достается и ставится на стол тогда, когда он нужен. Он не нужен не всегда, но, тем не менее, должен быть в идеальной мастерской. Столы. Здесь у нас лежат рабочие инструменты, с которыми мы которые затачиваем. С секцией для всяких приспособлений. Дальше. Второй пост, второй стол, он целиковый он состоит из тоже трех секций для заточки маникюрного инструмента. Значит, вот э, здесь возвышение, оно нужен для того, чтобы э, вот это место для того, чтобы здесь человек сидел. Вот он садится сюда, сейчас покажу. Сейчас. Да, вот, Володя, покажи. То есть, вот вы сидите, вот ваш стул на роликах. Да, вот вы сидите и работаете. То есть, э, стол эргономически сделан таким образом, что во время работы Uh, у мастера он регулирует высоту стула, uh, и у него, uh, ну, у, общем... у него локоть, да, сейчас он немножко ниже, у него локоть должен быть под прямым углом. Тогда у вас э эргономически тело не будет уставать. Вот, соответственно, Здесь ниже. Здесь ниже. Э, потому что станок выше. Здесь ниже, во-первых, станок, потому что выше, и во-вторых, здесь можно работать, в том числе и ну, как и стоит, так и сидя. Да. Здесь это место для разбора инструмента, это не для работы. То есть это просто мы пока поставили. То есть, если мы отсюда станок уберем, то вы здесь разбираете маникюрный и э, ну, маникюрный инструмент, допустим. То есть это стол для работы вашей. С здесь вы храните этот инструмент, если вам нужен, ну и, соответственно, убираете его. Третий стол, который используется в вашей мастерской, это стол для работы на станке ТИСАР. Вот рабочее место для разборки и сборки инструмента. Здесь мы предлагаем затачивать ножи, бытовой инструмент. Ножи, Ножи, нем, топоры, лопаты. Ножи на нем можно любые, наверное, затачивать? Да. да? Все, наверное? Я так не уверенно говорю, спрашивайте а разрешение, можно на нем затачивать? Можно, да? Блин, обязательно. Ладно. Ну, в общем, здесь на ТИСАРе работаем. Обязательно в мастерской должна быть вода. Мойка. Зачем нам вода? Вода нам нужна для замачивания водных камней и промывки водных камней для заточки парикмахерского инструмента. Вода нам нужна просто помыть руки, умыться, да. Да, взбодриться, потому что мы очень быстро зарастаем пылью. Вот, если опять же нет вытяжки Мы еще, кстати, потом будем проговаривать По поводу вытяжки вот, э, Это вкратце про то, что мы проговорили Это наша мастерская, ваша мастерская Вашей мечты А в целом на сегодня мы будем Говорить вот об этом красавчике Об этом красавчике Станок называется ADEMS GMT2 Станок для заточки маникюрного Педикюрного инструмента И еще мы добавили для него новый функционал Мы совместили Станок ADEMS PRO со станком GMT-2. Все это благодаря вот этому устройству. Мы взяли вот от станка PRO и установили вот этот вот держатель. вот Этот манипулятор, держатель с манипулятором, можем устанавливать на станок GMT-2. Обо всем об этом мы сейчас подробно все расскажем. Примерно запомнили, где... Угу. И так станок для заточки маникюра очень легкий, станки. очень, очень легкий. Давай покажу, покажу, что он не совсем такой тяжелый. Ну, мы так стараемся. начинаем? Сегодня мы поговорим о станке ADEMS GMT два. Так, сейчас мы подготовим очень станок. Сейчас мы подготовим его для работы. Вступление мое. Давай. Поехали. Станок GMT-2. Он у нас ранее, ну и вообще в принципе и теперь, и всегда, предназначен для работы с маникюрным инструментом. То есть 90% инструмента, которые мы можем, могли и до сегодняшнего дня интрига. Кто не знает, могли... что такое маникюрный инструмент, можно нам покажем. Да. Маникюрный инструмент это кусачки для кутикулы. Это у нас пинцет. Они есть для бровей для ресниц. Причем это два отдельных инструмента. Как ни странно, маникюрные ножницы для кутикулы есть еще ногтевые. Ну и так называемый пушер. Я сегодня его, к сожалению, не взял. Но ничего страшного, все сейчас быстренько загуглили, посмотрели, что такое пушер, и поняли. Вот. Слушай, помнишь в поле чудес, когда букву надо открывать, уходит девушка, букву открывает? Да. А давай мы внедрим. У нас будут выходить девушки и выносить там инструменты. отлично. Вон же еще для хонинга и две бур и кружок. Никто не заметит, что их не хватает. что-то момент пока делать чтобы не стоять как этот. А о чем не делать не <с billion> знаю передвигай <с Juan> вот этот туда сюда вот так туда крашу крашу я заборы давай ты говоришь можешь что нибудь делать чем лишь бы кого-нибудь. благодарим наших сотрудников компании адемс за то что они нам все здесь разложили и так с помощью приспособление для заточки ножей и, и ножей и ножниц, ну и всего остального, я вам расскажу, что еще можно затачивать. Первое, это ножницы по металлу, садовые секаторы, бытовые ножницы, медицинские ножницы, если установить вместо держателя данный манипулятор, данный держатель, то можно производить операции хонингования и реставрации парикмахерских ножниц. Я ничего не забыл? Вот. Нет, ты ничего не забыл. То есть э, теперь э, получается, что у нас, если человек приобретает станок GMT-2, и по какой-то причине он не приобрел, то есть не захотел, или ну, что-то пошло не так, да, то есть он да, не приобрел станок ADEMS PRO или PRO-2, то теперь, э, приобретая вот такое вот приспособление, манипулятор и держатель, то есть куда он может э, установить стандартный держатель от станка PRO, или вот такое вот приспособление для хонингования. Вот. То есть теперь он может осуществлять операции именно по заточке бытового сегмента. Еще ты забыл сказать про ножи для ледобура, но так как у нас сейчас лето, не сезон. Да, ножей нет. Ножей лед никто не бурит. Да. Лёд никто не будет, но это тоже здесь можно делать. То есть весь вот этот бытовой сегмент, еще раз повторюсь, это хирургические ножницы, канцелярские, портняжные, секаторы, э ножницы для флористов, э ножницы по металлу и, соответственно, весь, э ну, точнее не весь, а именно та операция по хонингованию, которая у нас делалась, с помощью станка Pro она теперь перешла на станок GMT-2. То есть не перешла, а появилась. Да, хорошая новость. Для тех, у кого был этот станок и у которых он есть, вы только докупив вот этот вот держатель для заточки инструмента, вы получаете функционал полноценного станка DEMS-PRO и, соответственно, расширяете свой заработок в заточном... Да, расширяете свой спектр, именно спектр а... заточки инструментов. Ну что, теперь мы покажем, начнем с главного, для чего этот станок был придуман. Это станок был придуман для заточки маникюрного инструмента. Да. Итак, готовим нашу площадку. Поехали. Нам нужно... Распиратор. Нам, нам нужны, нужны очки. очки. У меня уже нам, есть очки. Нам нужны... Стул. Стул. Мы можем его развернуть? Да, мы развернем, для того, чтобы было всем поудобнее. Оп. Оп. Ну вот так. Я думаю, хватит. Да. Мне можно стульчик? Что, приступаем к работе? Да. Держи его, защи защита. Так, распиратор. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас показываем функционал заточки маникюрного инструмента. То есть я просто освежаю память всем тем, кто пользуется именно станком GMT-2 по заточке маникюрного инструмента. То есть для того, чтобы нам это сделать, ну первая операция, одна из, это мы разжимаем пружины, убираем их в сторону. вот, То есть первая операция это расточка сустава. Оп. Первая операция это расточка сустава. Ну, просто напоминаю. То есть расточку сустава мы делаем на округе электрокорунги. То есть первую сделали нижнюю часть. Сделали расточку, нижней части, зеркально перевернули. Есть. Теперь вверх. Зеркально перевернули, сделали, дальше когда мы провели эту операцию делаем следующую операцию. Мы установив сам держатель непосредственно, но для этого мне нужно поднять сам станок, то есть мы нажимаем да, и поднимаем на высоту какую-то вот тадын это у нас приспособление для микроподвода я его сейчас немножко спущу вниз пришлось много спустить вниз эдуард да. пожалуйста вот то есть дальше мы зажимаем э, кусачки в держатель устанавливаем их то есть преимущество данного держателя заключается в том что у него да вы можете вынимать теперь да, мы нажимаем, вместе с держателя да, нажимаем сюда вот на эту часть держателя и это вытаскиваем потом до щелчка назад вставляем до того момента чтобы это все вернулось на свои места вот дальше мы теперь устанавливаем именно одну из сторон то есть мы расслабляем два винта затягиваем то есть удобство этого станка как мы уже поняли, оно заключается в том, что здесь идет жесткая фиксация кусачек. то есть И мы уже, когда подводим кругу, мы делаем только поступательное движение. Ну, то есть как бы именно подводы. То есть фактически мы не контролируем здесь, как, например, на других станках. То есть нам нужно это контролировать процесс. А здесь мы только установили, сформировали переднюю поверхность. То есть до выхода на режущую кромку также мы можем опять же вытащить, посмотреть, то есть все готово. И теперь мы переходим на вторую сторону. То есть когда вы э, заканчиваете какую-либо из операций работ, лучше станок выключать. То есть чтобы не произошло чего-то, что может помешать заточки. А это одно, либо ну, как бы соблюдаем технику безопасности. То есть затянули. Угу. не дал разогнаться частотный преобразователь какое-то время думает то есть он настроен на угу. то есть можно посмотреть, можно опять же вытащить и еще раз глянуть все, мы вышли на режущую кромку то есть в принципе данная операция у нас закончена теперь нам нужно опустить станок вниз. Станок новый, пружины новые. Ключи, да. Вот смотрите, еще такой момент. Мы заранее установили на ну, так называемой профиксы и после установки или снятия кругов мы можем, установив, установив круг после снятия, избежать биения. И все это благодаря вот этим вот устройствам профиксы. То есть в комплекте у вас должно быть на каждый круг, и тогда вам не потребуется дополнительно все это балансировать. Ну, как правило, в базовую комплектацию мы рекомендуем их иметь хотя бы 5 штук. Ну, то есть докупить 5 штук, то есть чтобы у нас были основные вот эти вот, как раз то, что я ухочу, э, хочу установить, это вот такая вот, э, вот такой вот круг алюминиевый с магнитом. То есть это как на станке Full Drive, да, то есть мы здесь повзаимствовали систему эту же и ее э, перенесли, то есть из горизонта в вертикаль. То есть теперь мы... Опять же, располагая в своем арсенале, то есть вот у меня есть как бы несколько таких кругов, то есть это 600, 320, да, 2500, ну то есть и как бы всевозможные вот эти вот абразивы, то есть теперь я могу их легко снимать и легко устанавливать. Для того, чтобы мне дальше продолжить делать заточку кусачек, то есть опять же это как бы такая напоминалка для вас, то есть ну, необходимо устранить люфт, для этого у нас есть приспособление для кернения. Теперь я перехожу на формирование именно фасок. То есть для этого я буду использовать абразив P600, то есть он легко устанавливается. То есть, опять же, этот абразив был подготовлен заранее. Вот. Ну и, собственно, я сейчас как раз формирую фаски. Преимущество данного станка DEMS GMT-2 заключается в том, что на нем могут работать новички, могут работать опытные заточники. Манипулятор плюс система быстрой смены фиксации без биения позволяет максимально делать заточку качественно и делать это периодично хорошо. Вы от раза к разу будете свой результат повторять. Еще раз, станок подходит как новичкам, так и опытным пользователям. Сейчас мы э, проводим работу по фаскам. Ну да, по формированию именно э, самой, самих рабочих характеристик. Можно вот этот пакетик попросить. Да. да, да, да. Я его сейчас буду использовать для того, чтобы проверить э, степень. Ну все, вот они режут. То есть все шикарно. То есть э, теперь, когда мы э, сформировали переднюю поверхность, когда мы устранили э, люфт, когда мы сформировали уже э, сами фаски и у нас теперь э, появились, э, появились режущие характеристики, нам нужно э, именно сформировать толщину самих фасок, потому что если мы этого не сделаем, то э, работоспособность именно кусачек вот, будет забыли. нулевая. Мы что? самое главное забыли. Мы забыли поставить. А мы забыли поставить ваночку с водой э, для того, чтобы... в которой находится поролон, для того чтобы вот, вот это вот устройство, оно будет собирать пыль, которая летит с абразива. И она будет не лететь в ваши легкие, и не оседать на стенках помещения. То есть абразив, да, мы как бы переключились на то, что мы забыли. Абразив в данном случае мы используем P320. Вот, он опять же легко произв... произвели смену абразива, и теперь мы начинаем работу по формированию толщины фасок. Скоростя здесь регулируются. То есть, если вы переживаете за то, что абразив вращается очень быстро, и вы не успеваете сконцентрировать свое внимание, вы можете выбрать удобную для вас скорость. Ну, в данном случае я использую 1650 оборотов. Вот. То есть Формируем толщину фасок. Ну, допустимая норма, ну, скажем так, для всех заточников рекомендуемая где-то толщина фасок 0,2 мм. То есть э, это можно делать в данном, ну, с данным станком как э, вручную, так и с помощью именно держателя и э, манипулятора, но э, здесь как бы и моя рекомендация, естественно, как мастера заточника э, вручную вы будете делать ну, на выходе гораздо быстрее, чем если вы будете использовать держатель. Но опять же, в самом начале своей заточной карьеры вы можете именно использовать э, непосредственно держатель. То есть, когда мы сделали одну сторону, нам необходимо э, снять абразив отсюда. Вот В данном случае я убираю, э, я убираю алмазный круг профилем 9А3, он идет в комплектации э, с данным станком, то есть ставлю еще, э, ну как правило лучше конечно э, в своем арсенале, опять же в арсенале мастерской, э, чтобы было два круга алюминиевых с магнитом, то есть здесь буквально вот идет у нас сейчас да, левая и правая резьба, то есть за этим нужно следить, к этому нужно сразу привыкать, вот, э, то есть теперь я на эту сторону поставил также э, 320, то есть вот он, да, 320. То есть фактически у меня получается для удобства два алюминия с магнитами и, собственно, два 320 закатано. То есть и дальше я делаю, формирую точнее толщину фаски с обратной стороны ну точнее противоположную фаску противоположную которую я уже сделал в данном случае я делаю это все с помощью своих рук не с помощью держателя Такая система а-ля конвекс. Ну, если. Кто, как говорится, в теме, да, когда мы говорим про заточку парикмахерских ножниц. То есть, все. У нас а, фактически основных три кита: то есть, передняя поверхность, а, сами фаски, оно же смыкание и она же режущая кромку мы это все сделали. И по задней поверхности, по щечкам так называемым, мы сформировали толщину фасок. То есть, все. У нас фактически а, инструмент готов, но. Для того, чтобы нам его закончить, я э, перехожу сюда на правую сторону. И э, я здесь сейчас отрегулирую именно э, равномерное смыкание вершин. То есть, прям буквально э, небольшой съем металла с обуха. То есть, по боковой поверхности вершины отрабатываю остроту. Ших... У кусачек, ну как бы здесь есть особенность, здесь все делается зеркально, то есть если мы делаем с одной стороны что-то, то есть одну фаску, то есть вторую мы соответственно приводим в то же состояние ее толщины, то есть все, она у нас готова. Сейчас одну секунду. Очень удобная мастерская. Я прям достаю полотенце, причем я его заранее приготовил. Вот, то есть это мы все протерли. И когда у нас это все готово, мы берем и снимаем. Ну, в данном случае мне удобно сделать это с правой стороны. Вот, мы снимаем один из алюминиевых кругов с магнитом. И теперь ставим вулканит. Ну, то есть вулканит это уже у нас финишная процедура финишная процедура по заточке маникюрных кусачек. То есть подтягиваем. Вулканит был заранее тоже мной спрофилирован. То есть здесь такой конический профиль. И а, теперь мы обрабатываем именно все а, внешние поверхности, которые были отработаны в процессе заточки. То есть, естественно, мы а, для удобства здесь очень а, достаточно длинный Длинная ножка самого светильника, то есть ее очень удобно регулировать. Вот, то есть довели толщину счечека, обработали обух, вершины. После кернения, как правило, остаются заусенцы. Мы их можем быстро обработать также на вулканитовом круге. То есть сустав я рекомендую обязательно обрабатывать, то есть чуть-чуть немножко можно сорвать пяточку, чтобы она не травмировала именно клиента, которому будет делаться маникюр. То есть все, фактически кусачки у нас готовы. Ну то есть можно уже выкручивать пружины в исходное положение делать давать капельку масла, и, ну то есть наносить каплю масла, и оно есть. То есть, как бы функционал вот этого станка, вы сейчас видели, да, что мне понадобилось всего лишь пять сторон. Раз, два, три, четыре и пять. То есть, это у нас алмаз, то есть вот он был раз, это был электрокорунд два, это было два алюминиевых круга да, с магнитами, и заключительно у нас был вулканит. Все это удобно, это все а, именно а, вот с, с одним станком. Получился результат. Вот Такой получился результат. Вот. Продолжаем дальше. Теперь мы приступаем к заточке маникюрных ножниц. То есть мы берем а, алюминиевый диск с магнитом, его накручиваем. То есть убрав вулканит. Опять же легко смена абразива. То есть P240. Например, ножницы у нас были ну, ранее с падением. Да? То есть нам нужно убрать вершины. То есть мы делаем легкое касание, притупили. Далее мы на абразиве P240 именно вывели это все в остроту. То есть все достаточно как бы быстро, гармонично. Вот. То есть мы привели в состояние остроты вершину, но... Uh, у нас получается, он умный, он останавливается какое-то время. То есть у нас получается, что uh, сама режущая кромка еще не готова к тому, чтобы uh, она могла работать. То есть дальше мы берем uh, вулканитовый круг, также быстро меняем. Но, ну, опять же, я это показываю в рамках одних ножниц, поэтому сейчас вам кажется, что это все долго. Я это все делаю гораздо быстрее. На самом деле, если мы это делаем э, в рамках пяти ножниц и прорабатываем по каждой операции не сменяя абразив, то это все происходит достаточно быстро. То есть сейчас мы на вулканитовом круге формируем именно э, непосредственно саму высоту фаски. То есть вот мы ее сформировали перевернули ну, возможно вы это делаете также возможно вы из ä, этого видео возьмете для себя кучу всякой полезности которую вы сейчас увидели вот то есть мы это сделали вот а теперь мы а, убираем вулканитовый круг и вот здесь вот здесь вот момент а, момент очень интересный то есть когда мы нужно а, сейчас когда мы, допустим, использовали без нашего дополнительного приспособления, то есть мы формировали, ну, в данном случае это бабочки, алмазные круги, то есть мы формировали, допустим, режущую кромку именно вручную. То есть сейчас я ее портить не буду, то есть я просто показываю, да, что мы это делали вручную. И если мы не довели до желаемого результата а именно не вышли на режущую кромку, то повторное касание оно может принести уже как бы испортить наши ножницы да мы не попадаем в одно и то же пятно контакта. Да. То есть что теперь у нас происходит? Мы берем э, наш наше замечательное приспособление. мы устанавливаем его уже на подготовленную ну, уже будем говорить штатную единицу крепежа. Причем здесь сам крепеж э, э, уже установлен 90 градусов, но ну, я имею в виду параллельно столу. То есть здесь все как бы четко, все ровно. Мы также можем здесь его поднимать, если нам это необходимо. Э, регулировка. Ну, то есть здесь все идет также на промышленных подшипниках. Вот, и теперь мы берем э, держатель. То есть выставляем э, необходимый нам угол. Вот, и... Выставляем необходимый нам угол. Поднимаем на нужную высоту. Да, здесь вот этот вот рычажок, он иногда... чуть-чуть да, мешает. Угу. Расслабить, да? да, ну нормально. Вот. А, то есть теперь мы можем установить ножницы за ручку. Да, на держатель. Он совместим со станком ADEMS Pro. Мы взяли от станка dems и интегрировали его в О, И теперь, когда мы установили эти ножницы, то есть теперь мы можем делать касание, мы можем быть уверенным, что мы попадаем в одно и то же пятно контакта. И пока мы не достигнем выхода на режущую кромку, мы можем делать касание, ну, собственно, и проверять. То есть вот мы... Сформировали режущую кромку. Вот. Если вы меня сейчас спросите, какой здесь абразив. Э, ну, естественно, всем интересно, это 20 на 14. Вот. Причем дальше, когда я сформировал режущую кромку, мы переворачиваем зеркально. То есть никуда ничего не надо переставлять. Вот. И э, вот таким вот образом мы уже можем делать заточку. Ну, скажем так более качественную, более правильную и э, чаще повторяемую, нежели тем то, что мы делали это вручную. То есть вот так вот аккуратненько. Ну, обороты здесь можно вообще снизить до э, при маленьких оборотах дает большое биение. Ну это бабочки. Они на них желательно работать на повышенных оборотах, поэтому, ну, мне это не мешает. Вот. То есть сейчас мы сформировали режущую кромку, именно здесь, да, вышли на фасочками вышли, то есть сомкнули это все дело, вот. То есть ножницы работают отлично. Дальше мы берем, мы берем, ну, всеми нами любимый вулканит, то есть опять же, да, все это быстро, все происходит смена абразива, то есть прям буквально какие-то секунды. Вот. И мы э, уже получаем сторону, то есть, ну, это как бы один из, э, одно из преимуществ станка GMT2, станка ADEMS PRO2, то есть, где у нас именно есть э, данные, где у нас есть данные э, опции. Вот. И мы, собственно, на э, вулканитовом круге, я, в принципе, не опускаю даже движок, то есть, чуть побольше скорость, потому что на вулканите лучше работать на повышенных скоростях, мы делаем Небольшую полировочку, еще раз, да, то есть мы как бы доводим высоту фаски до необходимой нам кондиции. То есть это все прополировываем. И то есть фактически вот они, ножницы у нас готовы. То есть мы их заточили. Это я вам, собственно, все как бы напоминал то, что мы уже умеем на нем делать. Теперь, как бы то, что мы и говорили ранее вам с Эдуардом. Например, мы хотим сделать хонингование. Да? то есть начнем сразу с такого ну, я не просто, простого вопроса да, нахожусь именно с правой стороны то есть я нахожусь с правой стороны просто мне здесь это будет сделать удобно вот то есть по факту мне для того чтобы сделать хонингование например да, то есть вот я беру круг с 16 профилем а можно сразу закинуться а чё уж как говорится да, мы можем сразу закинуться и на 40 -й. Вот. Также мы его здесь затягиваем. То есть так как у нас здесь резьбы сделаны правая, левая, да, то есть при вращении, ну соответственно круг этот не раскрутится. Дальше мы берем, ага, не то схватил. Вот. То есть мы берем здесь устанавливаем само приспособление, берем, берем да, берем полотно ножниц. Вот предварительно его. Ä, ну, то есть делаем линию именно ось вышлифовки, да. То есть в данном случае я это буду делать от руки, ну как бы уже вот так вот, вот по привычке. Если, может быть, кто-то не видел, да, как бы презентую держатель для хонингования. То есть здесь э, идет зажим в нескольких точках контакта, то есть что очень удобно, то есть вот этот вот винт мы подкручиваем, то есть мы э, именно устраняем вибрацию при касании, то есть ну как бы подтягиваем, то есть здесь идет фиксация, тут мы проверяем, да, то есть чтобы у нас... И э, дальше мы берем, выставляем саму режущую кромку, то есть открутив один из... Э, элементов рычагов да то есть мы подвели вот потом мы э, расслабляем Оп. свет то есть мы делаем первую вот такую вот проводочку и я смотрю где идет касание. То есть если у меня касание идет, Э, э, ну, скажем так, не там где мне надо, то есть я, соответственно, могу сделать регулировку здесь, либо могу регулировку сделать здесь, то есть он, он будет, сойти. соответственно, да, поднимать. Но в данном случае я сейчас быстро отрегулирую вот с помощью этого рычага, вот. И как раз э, в необходимое пятно контакта, которое мне было нужно, я как раз попал. Вот, ну и дальше мы уже э, проводим процесс, ну то есть делаем процесс хонингования, то есть зажали еще раз все проверили все рычаги круг при ну, в момент хонингования быстрого вращения вот это вот делать не нужно тем более он очень широкий и желательно желательно прижим должен быть ну во-первых очень мягкий это раз и второй момент Второй момент, вот за счет того, что здесь идет э, возможность регулировки вращения, то есть вот оно как бы идет ханингование. То есть я как раз попал именно в необходимую ось вышлифовки. Единственный момент, я вот эту вот часть не сдвинул да, туда, куда необходимо, потому что мы ей можем как раз регулировать вот это вот торцевое э, касание круга. Ну вот я здесь чуть-чуть да, касаюсь. Но как бы суть остается в том, что мы можем делать штатное ханингование. То есть это понятно. Дальше. Теперь, когда мы... Э, да, пожалуйста, Эдуард. То есть, когда мы... Э, я произвел.. Показательное выступление в плане хонингования. Вот, ну, по-другому, да. да, я не могу, как бы да. Показательное выступление. По Показательное да. выступление. Вот, мы это убираем. Эдуард, пожалуйста. Да, давайте. Вот, э ну, я сейчас пока вот сюда вот э установлю этот круг. Что чуть, мы дальше делаем? Чуть позже э я расскажу про него, для чего я его сюда установил. Мы сейчас э я хочу продемонстрировать именно заточку бытовых ножниц. То есть, раз. Это я сюда поставил. Теперь я э, отсюда, отсюда убираю вот эту сторону. Мы сейчас будем затачивать бытовые ножницы. Канцелярские, потом я покажу хирургические, ну и э, потом перейдем к секаторам. Да, маленький лайфхак хочу показать. Э, для того чтобы вы сейчас будете работать на абразивном круге. И э, станок ADEMS GMT-2 оснащен кареткой. Для точного позиционирования. И, соответственно, нужно защитить вот этот, этот узел. А защитить можно разными способами. Один из способов защитить направляющие, это вот взять, вот, примерно такое полотенце. Так, мы вот этот манипулятор не используем, правильно? Да, только одну секунду. Я его сейчас... Э, ну, как бы здесь одно может быть из неудобств. Сейчас вот так я чуть расслабил. Об. Убрать. Да. Точнее, даже это удобство, я могу сказать, то есть я чуть-чуть расслабил и сюда опять же вернул, потому что здесь идет пропил. Вот, а теперь... Вот, Володь, Эдвард. давай Да, да, -да, -да, -да, -да, -да, -да. защитим наш направляющий и манипулятор. Вот. А, абразивный, абразивный круг, а, с него будет очень много лететь пыли, угу. абразива, поэтому для того, чтобы направляющая осталась у нас чистая, невредимая, мы вот так вот прикроем ее. Да, это мы сделаем обязательно. Вот, теперь мы берем э, стандартные канцелярские ножницы. Эдуард, э, да. могу я попросить вот дать салфеточку? Она вот влажная. Ага. Нам же надо показать, э, ну, то есть перед началом, вот, да, что ножницы, особенно носовая часть, вот она не режет. Ну, это я показал, да, то есть, чтобы все э, понимали. Вот, теперь я... Uh, устанавливаю. причем хочу обратить ваше внимание, то есть много было, ну, скажем так, возражений по поводу того, что данный зажим uh, делается из uh, -алюминия, да? то алюминия. Почему мы uh, именно делаем из дюраля алюминия? Это делается для того, чтобы мы не повреждали целостность самого полотна. Это раз. И второй момент, когда мы устанавливаем непосредственно сами ножницы, то есть у нас вот это вот, часть, да, именно э, задняя поверхность полотна, она должна прилегать к верхней щечке, вот к этой вот губке щечки, как угодно ее можно называть, да. То есть за счет этого мы, э, во-первых, поймаем правильность угла заострения это раз. И второй момент, у нас никогда не выгнется вот эта вот нижняя щечка. Она э, может быть будет повреждена там ребром, допустим, да, но она никогда не выгнется. Это один из таких вот э, тоже ключевых моментов. Вот, электрокорунт мы даем вращение чуть больше, ну, опять же, чем то, что мы делали с хеннингованием. Вот, и начинаем заточку. То есть все, вот они, как бы все те же самые телодвижения, которые мы ранее делали на станке Pro или Pro2, они все перешли на станок GNT2. То есть, пожалуйста, то есть у кого станки от компании ADEMS GMT-2 э, с приобретением данной опции вы можете наконец-то начать работать именно э, с бытовым инструментом. Ну, если раньше вы его никогда не использовали или не обращали на это внимание, поверьте мне, бытовой инструмент есть в каждом доме, есть в каждой мастерской, ателье, э, есть у людей, которые занимаются, например, обтяжкой автомобильных кресел это одни из постоянных наших клиентов ну нашей по крайней мере мастерской вот то есть я вышел на э, режущую кромку то есть добился заусенца также автоматически это все перевернул вот и э, теперь теперь я сейчас заточу Второе полотно, то есть все это делается зеркально под одним и тем же углом. То есть угол заострения, ну в данном случае я выбрал э, 60 градусов. Вот. Ну, мне этот угол очень нравится в силу того, что он э, один из самых универсальных при работе, что с портняжными ножницами, что с канцелярскими ножницами, ну с любыми бытовыми ножницами. Вот. Особенно именно для прямого полотна это подходит идеально изогнутым мы сейчас как раз изогнутым мы сейчас как раз коснемся. Вот, то есть ножницы э, фактически заточены, то есть аккуратно их э, смыкаем. Сейчас немножко чуть-чуть обжигают, но это не страшно. Вот, ну и я перед началом до да, заточки вам показывал, что они не резали, то есть сейчас это все достаточно прекрасно легко, да, и да, прекрасно. Браво. Вот, аккуратнее они горячие. Вот, теперь мы э, берем э, хирургические ножницы. То есть э, хирургические ножницы, их особенность заключается в том, что они э, зачастую нам попадаются изогнутые. И так как полотна очень плотные, ну, имеется в виду, они достаточно жесткие нам, э, ну, скажем так, ни в коем случае нельзя делать очень острые углы заострения. Но ну, это моя... Моя как бы, рекомендация, то есть я цепляю, ну лучше вот именно цеплять за, за ручки, вот, то есть чуть вытащили, вот так развернули, направили и изменили угол заострения, допустим, на 70 градусов. Вот, и идет та же самая стандартная заточка, то есть теперь мы можем с помощью этого станка затачивать и хирургический инструмент. Все то же самое. Также легко скользим, сильно не придавливаем, дабы не прижечь э, полотно ножниц, то есть, чтобы оно не потемнело. Вот, добиваемся однородного пятна контакта. Опять же повторюсь, все те же свойства станка Pro, то есть мы можем с манипулятора снять э, держатель. Опять же касание круга и мы осуществляем заточку. То есть, ну, в данном случае э, круг электрокорунд э, выступает в качестве такого универсального круга. Опять же, для бытовой тематики, то есть, если мы будем говорить про э, зерно, которое мы используем, это F180. Оно есть у нас в продаже, да, то есть, как бы, перейдя на сайт компании ADEMS, то есть можно данный круг заказать. Причем мы используем круги 150 на 13 на 32. То есть почему мы используем именно такие круги? Ну, по той простой причине, что чем уже круг, тем меньше будет пятно контакта соприкосновения с металлом и тем меньше будет нагрев. Да, логично. Вот, и тем быстрее мы сможем осуществлять заточку. Вот. Ну, также мы э, эти круги, ну, в данном случае до этого я э, делал заточку, э, точнее, расточку сустава у кутикульных кусачек, и тут же перекинув этот круг на другую сторону, я э, осуществляю заточку хирургических ножниц. То есть, опять же, универсальность абразива. Ну, вот так вот мы... Сделали заточку, все очень быстро, здесь нужно тоже какое-то время подождать, а лучше вот так вот тряпочкой влажной мы остужаем, ну, потому что все равно они греются, как бы не до красна, но тем не менее, то есть делаем сейчас аккуратно смыкание вот почему э, нужно быть аккуратным с хирургическими ножницами когда они именно изогнуты то есть с острыми углами потому что мы можем просто не сомкнуть их э, в оконцовке ну то есть они э, при острых углах они просто воткнутся друг в друга режущие кромки и э, съедят собственно сами себя ну вот таким вот образом у нас происходит рез то есть все отлично да то есть режет есть вот такие вот необычные скажем так ножницы вот эдуард сегодня их первый раз увидел да это для снятия именно лангет бинтов то есть гипса да? то есть когда это все подлазится и вытаскивается это идет у нас аналогичная заточка это тоже я взял просто для примеров то есть все вот это все изогнутое это здесь можно затачивать теперь э, мы добрались именно до секаторов то есть вот как раз э, на примере э, с секаторами я хотел показать, э, для чего нужен нам вот этот вот круг справа, да, то есть универсальный кружок. То есть сейчас я это все быстренько, хоп-хоп, разбираем. Щик. С секаторами нужно быть очень аккуратным в плане приемки, когда вы это делаете, они могут быть крайне ржавые, очень сильно испорченные. И здесь с клиентом нужно обязательно, ну, скажем так, на берегу договариваться. То есть, когда у нас секатор вот с таким вот полотном с заводу-производителем подготовленный, мы это полотно можем не затачивать, да, а затачиваем именно вот это полотно. Но сейчас еще раз все-таки я хочу продемонстрировать, продемонстрировать именно вот этот круг, который был установлен, то есть для чего он нам был нужен. То есть вот у этого секатора у него идет полотно, одно с выпуклой режущей кромкой, другое с вогнутой режущей кромкой. Вопрос, каким образом это все можно заточить? То есть ответ заключается в том, что мы можем э, именно затачивать, ну, в данном случае здесь пины, я их вытаскивать не буду, то есть, в принципе, это все э, как бы, ну, удобно. Вот, то есть мы это все крепим также в этот держатель, устанавливаем, то есть, многообразие э, установочных кругов может быть фактически безгранично, да, то есть, когда у нас есть профикс, Pro, э, мы на него устанавливаем, например, профиль, который вот сейчас вы видите, алмазный круг, и он имеет э, выпуклый профиль. То есть для вогнутой режущей кромки мы используем выпуклый профиль. Вот. То есть также сюда установили, выставили необходимый нам угол заострения, поставили и начинаем осуществлять заточку. То есть можно чуть-чуть э, уменьшить скорость вращения. И вот таким вот образом, невзирая на то, что здесь есть небольшое, ну, такое немного неприятное биение, но на самом деле вся работа достаточно такая идет грубая, да, то есть здесь нет никакой такой макси-ювелирной работы какой-то, да, то есть мне нужно просто сформировать угол заострения то есть как бы попав в данный угол ну, точнее в то что мне предлагал завод производитель то есть вот она универсальность данного станка данного приспособления то что мы опять же имея в арсенале несколько там ну может быть с десяток профиксов то есть мы можем иметь 10 там, разных как говорится сторон вот то есть мы можем заточить этот секатор, причем с вогнутой мы делаем с этой стороны, с выпуклой, то есть мы переходим сюда. Ну, э, расскажу такую как бы, фишечку, такой, как это у нас э, любит лайфхак, то есть каким образом мы э, устанавливаем именно сам секатор. То есть у нас режущая кромка э, должна была быть э, расположена таким образом, чтобы у нас на ее начало и ее вершина была в горизонте. То есть тогда у нас фаска будет ну, примерно обоюдно одинаковая. Вот. То есть устанавливаем на самый максимум угол заострения, там, в данном случае 30 градусов. И проводим вот такую вот э, операцию на предмет заострения. Ну, опять же, это секатор. То есть это достаточно такая простая заточка. Если вы спросите, ну, опять же, поинтересуетесь, а сколько же мы берем за такую работу. То есть, ну, ни многим, ни малым мы за это берем 150 рублей. За 10-15 минут заработать 150 рублей, ну, это хорошая прибавка к общей выручке дня. Да, Эдуард? Ну да. Вот. вот. Ну, то да, есть, здесь вот, как бы... Казалось, бы... казалось бы, вот такая простая операция, выполняется вроде бы легко, но она делается за счет вот именно вот, вот этих вот решений. Манипулятор трехколенного держателя. Никаких э, плавающих, режущих кромок, никаких измененных, да. каких-то новых э, направлено. и вы, вы, вы видите, что это э, сродни заводской заточки. Даже лучше. Как говорят Даже наши дальше. клиенты, вы заточили нам инструмент, После и он стал тем... работать лучше, чем заводской. Чем был новый, <laughs> да. Конечно, это да. делается там все в больших объемах, вот. а никто не заморачивается. Ну, и в завершении, то есть, наверное, всего нашего вот этого замечательного сегодняшнего показа... нашего показа, да, то есть и ну, данного приспособления, то есть все самое мы можем сделать с ножницами, ножницами по, металлу. по металлу, да. То есть здесь есть один нюанс, то есть заточка зависит от э, толщины режущего металла. Ну то есть, если металл э, больше, ну то есть толще, то куда мы же мы делаем... будем его зажимать? Да, мы угол делаем. Показать, как затачивать. Куда же мы будем его зажимать? А, куда же мы его будем зажимать? И как мы его будем зажимать? Все-таки э, мы хотим, чтобы я его затачил. по металлу, это прекрасно. они Ножницы прекрасно металлу затачиваются это, на станке ADEM GMT2. Это достаточно легко. То есть нам э, всего лишь навсего нужно снять э, вот эту вот контргайку, выкрутить основной винт. Причем обратите внимание, что именно ножницы по металлу сначала э, регулируются нат затяжением, ну, натяжением винтом, а потом э, закручивается именно контргайка. Потому что здесь фактически у нас не должно быть никаких архиконских или архиколеблющихся э, люфтов. Да? Потому что ну, как бы, это все таки металл, он очень плотный, и его нужно достаточно качественно и правильно и ровно э, отрезать. То есть вот это мы кладем сюда. Ну, по большому счету, здесь, э, когда мы это все это разбираем, то есть это нужно... Я сейчас, Эдуард, вас попрошу Давай. подержать. Да, я сейчас... Угу. И вот таким вот образом. То есть... Самое главное, когда вы разбираете инструмент, самое главное, сфотографируйте его перед началом разборки, потому что иногда э, ну, нам приносят инструмент, который просто э, неправильно собран, и он э, через какое-то время приходит в негодность, и клиент говорит, вот я там-то, там-то заточил. А данный инструмент ну, почему-то не работает. Вот. На самом деле все очень просто, по той простой причине, что человек, э, тот, который его попытался заточить, ну или который не попытался, а именно сказал, что я его заточу, что и неправильно собрал. Да, он неправильно его собрал. То есть, вот всего лишь навсего мы э, цепляем за основание, то есть за э, суставную часть, вот таким образом, так как э, сам Манипулятор плавает, нам все равно, каким образом он будет закреплен, так, так или так. То есть мы все равно его разворачиваем и затачиваем под необходимым выставленным углом заострения. То есть в данном случае это 80 градусов. И этого для э -э работы с металлом в 1 мм будет очень-очень даже достаточно. Вот. То есть вот таким образом. Ну то есть каждое полотно... Затачивается и потом собирается. То есть если ножницы не сильно убиты, ну, скажем так, то заднюю поверхность, именно внутреннюю часть трогать, абсолютно нету никакого смысла. Вот, то есть мы затачиваем только по передней поверхности, уходим за выработку, получаем заусенец и потом просто их собираем. То есть вот в данном случае я сейчас заточил. Вот она, а, сформировалась фаска. На предмет, а, если вы меня спросите, а вот, например, да, я сейчас вспомнил очень интересный момент, и мне сейчас тоже Эдуард в этом поможет. А, сейчас мне Эдуард в этом поможет. Барабанная дробь, тра-та-та. Сейчас я вот это убираю. Так, я убрал. Ну, давайте я возьму вот это вот. Например, приходят люди и ну, клиент и спрашивает о том, что а восстановите ли вы насечку? И мы говорим, конечно же, да, потому что мы можем что? Нанести сюда насечку с помощью, с помощью вот такого круга. Да, круга, который, собственно, у нас как раз и предназначен для нанесения микронасечки как на бытовой сегмент, то есть мы используем это периодически, э, да, ну, в заточке, так и на э, профессиональный парикмахерский сегмент. То есть в принципе, я это сколько могу Володь, у тебя этот круг уже? А, этот круг, ну, больше года точно. И я даже, честно говоря, сейчас не вспомню, ну, наверное, может да. быть даже полтора. Вот, Ганит, дай, пожалуйста, нам новый круг вот висит, подай мне его. Я просто вам покажу, что данный круг э, используется активно в мастерской уже больше года. И э, вот я вам показываю круг, который новый. Вот только он приехал с Германии, только мы их получили новые круги. Соответственно, если вы посмотрите, практически у него видно, у него выработки практически нет. нет. То есть, это профессиональные круги, отличающиеся очень долго эксплуатационными, долгой эксплуатационными характеристиками. Можете ну, работать. Самая главная, самая главная задача, когда вы э, работаете с данным видом э, круга, то есть, с нанесением микронасечки, вовремя следить за тем, чтобы его промывать. Да, да, то есть промывать кстати, металлической стружки, потому что она ее очень сильно забивает. И когда мы делаем касание, у нас получается раз, и съезжает инструмент. Как бы, да, я это на себе уже прочувствовал. И то есть там, ну, где-то, например, раз в месяц, может быть, раз в, в две недели. То есть я его ВД-шечкой промываю, то есть убираю все вот эту, да, потом промываю обязательно его промываю его обязательно что мы будем делать если ты ищешь э, да, лезвие вот, вот потерял оно. вот это вот а, то есть я его обычно потом промываю в ферри и а, в принципе у меня идет а, я получаю ну, абсолютно новый чистый круг но обязательно на него наношу масло да то есть какой-то из сожей но ну, опять же какой-то который у меня идет для станка Plate. ну вот а, то есть как раз именно а, я повторюсь то есть когда мы следим за частотой круга и наносим обязательно э, пособление, масла, да, масло, которое мы используем для станка фронтплей, вот оно очень гармонично, прям здесь э, хорошо работает, потому что если мы будем работать на сухую, то металл э, как бы будет э, очень сильно звенеть. То есть и когда нас клиент нам задает вопрос, а можете ли вы нанести микронасечку, на что мы говорим легко и делаем вот такой вот. тело движения еще разочек то есть вот я по маслу вижу как выход масла на режущую кромку происходит и вот так вот наносится ну то есть если сейчас будет видно вот я покажу То есть, как э, нанеслась микронасечка. Все. То есть получается, что я могу эту операцию сделать как с э, ножницами по металлу, то есть увеличить их э, ну, как бы функционал за счет нанесения микронасечки. И также с парикмахерскими ножницами. То есть, когда ко мне приходит парикмахер и задает вопрос, а можете ли вы вернуть то, что было раньше, мы, конечно же, говорим да. Кстати, обороты достаточно низкие, 1600. Вот, прям буквально вот оно в одно касание, видно вот оно, как масло выходит. Все, мы фактически восстановили, причем за какие-то там доли секунд мы зарабатываем 200 рублей. То есть это очень хорошая прибавка к общей выручке нашего, хотел сказать, магазина, но нашей мастерской. Вот, короче, вот такая вот интересная э, ситуация. Прекрасный результат. На этом Собственно, как бы наша сегодняшняя экскурсия по возможности. Да. возможности нашего станка. По возможности нашего станка и возможности нашего дополнительного приспособления произведена. Вот, говорит, ножницы сегодня их первый раз увидел но ну, ты сегодня я да, тебе да, хотел 12 открыть астрич да ладно насчет ты же не каждый день я вообще их а не я каждый... хотел знаешь что сказать я говорю, конечно я же не каждый день переломы делаю. поэтому хорошо что я их не, не, видел. не каждый не каждый день да в травпункте людям гипсы снимаю ну ладно что-то лев не вылежит это итак подведем итоги станок Аден gmt два мы вам сегодня показали много всего того, что он может. Напомним, что же он может. Он может затачивать маникюрные инструменты в виде кусачек маникюрных ножниц. Пинцет, пинцеты. Пушеры. Пинцеты, да, пушеры. Далее, и с помощью приспособления для заточки ножниц от станка DEMS Pro, мы можем затачивать теперь ножницы по металлу садовые секаторы, медицинские ножницы различного типа, которые я вижу впервые. Мы можем делать хонингование парикмахерских ножниц на приспособлении. Что я еще забыл? Нанесение и микронасечки. нанесение микронасечки. Таким образом, э, станок стал очень унифицирован и универсальным. Он э, Функционал данного станка очень схож теперь со станком ADEMS PRO 2. Это два практически станка-близнеца, и каждый выбирает станок для своих нужд и для своих потребностей. Более подробно обо всем этом мы можем рассказать вам, если вы нам позвоните по телефону в нашу компанию, и менеджер с удовольствием расскажет о всех их преимуществах. Владимир? Ну, я хотел бы еще сказать о том, что теперь это, можно сказать... Универсальная машина, да, с большой буквы, в плане того, что ранее, когда э, к нам, ну, в нашу Международную Академию Заточки приезжал ученик и он говорил, а между каким станком, то есть что мне выбрать. И когда мы подбирали именно станки, нам всегда приходилось ну, выбрать какую-то узкую да, специализацию, Там, например, только маникюрный инструмент. И здесь человек мог сказать, а вот мне бы все таки хотелось, но мы ему тогда говорили потом. Вот теперь это потом переросло здесь и сейчас. Да? То есть мы предлагаем именно универсальную машину с помощью профиксов, э, с помощью asap э, системы это быстрого смены абразивов, да? и с помощью дополнительного всего вот этого мероприятия мы показали, как можно работать и с маникюрным, и с бытовым инструментом в виде... Хирургических, партняжных, канцелярских, ножниц по металлу для флористов. То есть вот эта тематика бытовая, она так или иначе появляется в нашей мастерской, и мы на этом зарабатываем деньги. Да, обучиться мастерству все, что вы увидели в этом видео, можно в нашей Международной академии заточки АДЕМС. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Владимир, Очень было приятно всем нашим помощникам, всей нашей команде привет, пока. До свидания.